Apple, what the fuck? Всем привет, вы смотрите Apple Finder, у микрофона, как всегда, Артем. И несколько минут назад компания Apple выпустила iOS 11.0.2. Сразу к делу. iOS 11.0.2 – плохой апдейт. И нет, не потому что здесь что-то поломали или опций новых не добавили. Вопрос заключается в том, что разработчики из Купертина акцентируют свое внимание не совсем на тех ошибках и багах, которые необходимо было бы исправить. Мой iPhone 7 Plus. Plus, смартфон, который был выпущен чуть больше года назад, уже тормозит при активации шортката 3D Touch, переходе в шторку с виджетами и, более того, просто так способен перезагрузиться при открытии стандартной камеры. Вместо того, чтобы исправлять рандомные перезагрузки яблочники дают в iOS 1102 пользователям это. Исправлен баг умирающих хрипов при совершении звонка на iPhone 8 и iPhone 8 Plus, устранена бага с фотографиями, а также ошибка при открытии электронных писем, зашифрованных по стандарту Min. Стоит ли ставить iOS 11.0.2 если уж говорю мол она плохая? Конечно стоит, даже нужно установить данную версию iOS. Прошивка то работает более менее стабильно, но большинство колких нюансов и шероховатости создает ощущение, будто пользуешься либо прошивкой для разработчиков, либо тестовой моделью iPhone. Касаемо автономности, все осталось ровно на том же уровне, что и на iOS 11.0.1. Вот такая история. Вы смотрели Apple Finder, у микрофона был Артем. Совсем скоро увидимся, до встречи, пока!